Здравствуйте! Сегодня интервью с удивительным человеком, который вылечился от тяжелой болезни при помощи йоги. Познакомьтесь, Лариса. Лариса, скажите, пожалуйста, я знаю, что вы каждый день занимаетесь йогой уже в течение более года. Скажите, пожалуйста, вы... Как вы пришли к йоге. Мои поиски начались 20 лет назад еще когда мне, как всем, естественно, хотелось быть здоровым, счастливым человеком. И все эти 20 лет я пробовала разные системы, то есть там обмывание, хождение босиком по траве, по снегу. Стопроцентное здоровье мне это не дало. И вот это было года два назад, как случилось так, что... У меня были большие проблемы со спиной. Вы не могли двигаться, не могли вставать. То есть как вы, вы говорили, что вы ползком прямо добирались до кухни, до туалета, заставляли себя двигаться. Да, поэтому, Это была колоссальная боль, даже да, не было лежать. Да, даже нельзя было повернуться. Лежать тоже нельзя было, потому что эта боль отдавалась в другие части тела. и Об этом сейчас не хочется вспоминать, потому что. То был один человек, а сейчас это другой человек. Мне это вспоминать просто не хочется, оно давно ушло, я не хочу этого ржи. Но совершенно случайно ко мне в руки попалась тренировка из интернета. Я готовила интересную программу в лагерь своим детям с английским. И чтобы они не скучали в свободное время, я нашла им тренировку йогу. И в лагере вот мы вместе с детьми стали пробовать ее делать. И когда вот после первых же занятий, когда я почувствовала разницу, то, что было и то, что есть сейчас. Я уже поняла, что такое йога, что бояться этого не стоит, насколько это здорово, замечательно. И, а вот есть такая фраза, наслаждайтесь йогой. Йога ⁇ это вот такое наслаждение, которое, за которое потом не приходится расплачиваться. И оно все время с тобой, потому что йогу ты практикуешь постоянно. Нет такого, что ты вот закончила твоя тренировка, и ты уже раз, и, и ты совершенно забыл про йогу. Потому что она помогает решать абсолютно все проблемы. Проблемы с работой, проблемы в каких-то личных отношениях. Ну, то есть я как преподаватель, мне важно было, чтобы моим ученикам нравилось заниматься. Потому что они приходят после школы, они устали, у них нет сил, у них нет энергии, им не хочется. Вы считать... английского языка. Да, да, вообще да. я преподаю английский, это мое любимое дело. Я репетитор, индивидуальные групповые занятия после школы, ребята. Йога вам помог выбраться из этой болезни, да? Да, да, но да. понимаете, все очень много сейчас материала именно о том, что йога лечит физические какие-то недомогания. Но если мы говорим о пользе йоги, то это очень маленький процент. Самое интересное в йоге, что она решает не только проблемы со здоровьем, потому что кто-нибудь может сказать, ну, я лучше пойду вот в аптеку, куплю, там чем-то уколюсь, и будет тот же результат. Зачем мне каждый день стоять там по два часа в какой-то позе, правильно? Если я могу пойти просто в аптеку, выпить какое-то лекарство. Вы каждый день по два часа занимаетесь йогой? А, ну, в основном, да, от полутора до двух часов у меня уходит. Но это не за один раз, это а утром и вечером. А, то есть два раза в день по да, два раза в день это физическая тренировка. но ощущение йоги вот о чем я и хочу сказать, что ощущение йоги, если вы его схватите, конечно, вы ее без тренировок не схватите. Чтобы понять, что такое вот мир йоги, для этого нужно тренироваться. Надо делать все эти позы, надо пробовать дыхание, все это надо делать. А Знакомые, у которых те же проблемы со спиной, они ездят на массажи, они лежат в каких-то дорогих клиниках, им там что-то вправляют. Они тоже нормально себя чувствуют. Но способность решать проблемы легко, быстро, без напряжения, ты не купишь в аптеке, лекарства от этого нет. А йога это как бы твой путеводитель по жизни. Что бы ни произошло в жизни, в йоге всегда есть ответы для всех. Вот это удивительно. Что бы ни случилось, чтобы, допустим, какая-то рутина заедает, работа какая-то неинтересная. Ты обращаешься к йоге, и у нее есть ответ. Что сделать для того, чтобы эта работа стала приносить тебя радость? Именно в позе расслабляешься. И вот тут приходит действительно озарение. То есть это очень легко, понимаете? Ты не боишься, потому что ты знаешь, что у тебя есть йога. И ты знаешь, что, что там, что бы ни происходило вокруг или внутри, какие бы ни были конфликты в обществе, там, кризисы, безработица, у тебя есть йога. Она бесплатная. Тебе не нужно вложить какую-то сумму для того, чтобы иметь это средство для выживания. Потом, когда я уже поняла, что я могу двигаться, я живу, мне уже стало интереснее поднять свою жизнь на более высокий уровень. То есть, понимаете, поехать на лыжи попробовать, как у меня получится. Не в плане только физически, как я смогу на этих лыжах, как там моя спина выдержит или нет, а в плане того, смогу ли я достать деньги для того, чтобы поехать. Смогу ли я себе организовать интересную компанию, с которой я могу поехать. То есть, откроют ли мне визу. И вот все это, ну, это кажется чудом, но это так. Все это вот решает йога. Пожалуйста, вот вы комплекс какой-то в понятии упражнений, да? То есть вы, вы где-то взяли в интернете, да? Мешки. Этот комплекс снят в Австралии, М -м. в Новом Южном Уэссе. Да, они там среди деревьев. А, ну, там стоит, свой, да, они да, да, да, там среди да, деревьев, да-да-да, да, очень красиво. Толстые деревья такие, да. льваны там. То есть, есть я бы сказала, что я мне просто говорили, помог... Ну, как это сказать? Мой мир, моя жизнь, она меня... Тут уж... А дальше это уже мое дело, мой свободный выбор. Мне взять то, что мне предоставила жизнь, или мне от этого отказаться? И, конечно, чтобы взять, надо проявить какую-то выдержку, где-то переломить себя, где-то заставить себя, ну, чтобы все взять. Потому что вот оно лежит. Если я просто буду смотреть, как они стоят в стойках, а сама лежит на диване, это же бесполезным не будет. Я взяла. Как вы называете? Я не знаю. Йога для начинающих. В комплексе Йога из Австралии там э, девушки пребывают в одной позе или три минуты, или сколько, они очень да, долго он стоят. Вы тоже вы в, этой, в этой тренировке, да, это смотря кому что надо. А вы стоите на руках, тоже полностью выполняете все э, асаны, которые они делают? На голове около стены я стою, да даже столько, сколько они стоят. Но это минимум, вот они показывают это минимум. Там основа этой тренировки в каждой позе надо уметь расслабиться. Это самое сложное. Потому что для меня сначала было даже непонятно, как, как расслабиться, если ты стоишь, у тебя все напряжено. У тебя все мышцы дрожат первое время от напряжения. Как ты можешь расслабиться? И уже потом со временем, понимаете, растет железо внутренней секреции, начинает работать, и выделяются те гормоны. Вот, которые дают тебе понятие, что такое йога, и как действительно в этой позе надо расслабиться. То есть, если открыться, действительно захотеть, вот не просто мне надо похудеть, можно похудеть. Вы похудели или вы Да, я похудела. Я после того, не знаю, никогда не взвешивалась. То есть вы не знаете, сколько вы Я не знаю, сколько лет? я была, но вот моему ребенку получается, 5 лет исполняется. Мне 44, я поздно родила, и, естественно, у меня формы расплылись. Mm -hmm. И даже мне вот в семье говорили, что ничего уже не сделаешь. Мне не нравилось, какой я была толстой. Mm -hmm. Мне это очень не нравилось. И мои, моя семья говорила, ничего не сделаешь, второй ребенок вот это уже так и будет, ты будешь как вот все Смирись, говорили, да. смирись". Да, да, смирись, мне не нравилось как гляну на себя в зеркало, аж, ну, неприятно. Мне было неприятно. Сейчас я ну, не настолько зеркало. толстая она. Мне не нравится, мне все равно, что там все считали. Может, все считали, о, нормально, классно, Но мне не нравилось. Я смотрю, думаю, что это в, толщ... в том, что когда вот лишний вес, или как йоги говорят, как сыроеды говорят, шлаки, неприятно то, что ты ощущаешь тяжесть. Тебе тяжело двигаться, а когда вот это все уходит, когда ты на определенном виде питания, когда у тебя йога, появляется чувство левитации, вот Ты паришь над землей. Расскажите просто о своем <с питании. Ну, опять-таки, я повторюсь, что йога дает упражнения индивидуально для каждого человека. Точно так и питание, оно должно быть индивидуальным для каждого. Мы не можем все питаться по одной системе. Я расскажу о своей системе. Эту систему я, скажем так, переняла у Зеланда, господин Зеланд, у него «Живая кухня». Вот в интернете это все есть, если кому интересно, можно просто набрать «Живая кухня Зеланд». Вот это та система, которая уже скоро два года, которой я придерживаюсь, я очень благодарна, что она есть. Мне жаль, что я не узнала об этом раньше потому что просто вот потерянные годы. Зеланд — это Зеланд это... А... это автор, это российский автор «Трансерфинг», а, Россий. есть у него книга такая, но а. многие это тоже знают. Ну, вкратце расскажу. Это сыроедение, но не такое, Ну, сыроедение тоже может быть 100%, может быть 90, может быть 80. Кто-то сыроед, ест только листья, кто-то, не знаю, там только орехи. Это все индивидуально. Знаете, что им я? Основа моего питания это пророщенные зерна. Mm -hmm. Вот это самое главное. То есть каждый день на моем столе есть какие-то пророщенные, термически необработанные. Вы сами их выращиваете? Да, замачиваю уже там. То есть, у вас набираете... крупу, например, какую-то кашу, замачивать ее? Именно, например, столе, крупу именно, да? крупу. Да, крупу я покупаю из мешков. Продают, где на рассаду. Даже на можно... это делается так, чтобы правильно, чтобы оно проросло действительно, а не загонялось, не загнило. В интернете тоже это есть, но это больно хлопотно, я так не делаю. Я же, сначала я делала, там тряпочками это все, но это все. Сейчас я уже по личному опыту знаю, но у каждой крупы, у каждого зерна у него свой период, свой принцип проращивания. Например, пшеница долго прорастает. Ну, относительно долго. То есть, если мы возьмем семечки, обыкновенные подсолнечные семечки, два часа достаточно. Но вы это делаете для себя. И чужой опыт вам, вы не можете его перенять 100%. Вы должны его под себя. Если вы съели, вам хорошо, ешьте это. Если вы съели и у вас дисгармония, я не говорю боль. Я говорю, вам неприятно. Не надо, это не ваш продукт. Может быть, кому-то он идет, может быть, кому-то здорово. А вам от него неприятно, значит, вам не надо. И то, это можно каждый месяц менять. То есть в марте вам неприятно есть этот продукт, а в мае он вам пошел. Тут вы постоянно меняетесь по внешней среды, окружения, по своего организма. Точно так же и йога. Вот сегодня вам нравится эта поза, а завтра вам танцующий король уже вот, вот нравится. Вот вы понимаете, вы идете там, ну не знаю, с рынка или с работы и чувствуете у вас ужасное желание стать в эту позу. О, вот надо в нее стать. А в вот другой раз, например, вы знаете, вам надо делать тренировку, а вот она не идет. Не надо делать, надо сделать другую тренировку. Тем и здорово, вот это многообразие, что вы можете под свое настроение. Организм каждый день меняется. Сегодня такая погода, давление одно, завтра другое. Пошел дождь, светит яркое солнце, то холод, то жара. И процессы в организме меняются. Вы можете подвергаться воздействиям каких-то там свободных радикалов, у вас другое состояние организма. Поэтому одна и та же тренировка, в общем-то, хорошо. Но если вы будете еще тренировку подгонять по требования своего организма, я хочу сказать, что надо как бы открыть глаза и видеть, что есть много всего и надо это брать. Тебе не страшно, что с тобой будет через 50 лет, через 70 лет, потому что ты точно знаешь, ты выживешь, ты выживешь неплохо. Ты сможешь кататься на лыжах, ты сможешь, ну, не знаю, летать на воздушном шаре. Ты не понимаешь, у меня нет какого-то отдельного алгоритма, как я заработаю деньги на воздушный шар, например, или где я буду летать. Такого нет, но ты точно знаешь, что это будет. И каждый день приближает тебя к вот новое какое-то открытие каждый день ты там сегодня, вот раньше ты там обходил какие-то лужи, вот сегодня идет дождь, но ну, такой простой пример, у нас же в Херсоне дороги какие. Раньше ты обходил лужу, да, там идет цепочка прохожих, ты точно так идешь, и вдруг ты как-то выходишь, та же лужа обычная, которую ты всю жизнь обходил, и вдруг ты раз ее перепрыгиваешь, ну мелочь. но ты перепрыгнул, оглянулся, а здорово, они там все идут, а ты раз и перепорхнул. Приятно, мелочь. Его, во-первых, познание ну, себя я как бы. Очень, вообще, не рада, очень много. Новые возможности. Абсолютно очень, очень, очень много. И я представляю, ну, я уже в 40 лет начала заниматься йогой. А если молодой человек начинает заниматься, это же вообще это просто подарок, понимаете? Ну как не взять, когда такой подарок? Тем более, что. Очень много... Не обязательно заниматься там по два часа в день. Можно начать 10 минут. Ну, это же, если кто-то скажет, у меня нет 10 минут, это просто неправда. Ну как нет 10 минут? Есть 10 минут. Всегда они есть, и час всегда есть, и два часа всегда есть. Надо просто пересмотреть свой э, э, рабочий график. Можно... Ну ладно, это уже другой вопрос, откуда за это время, это другой вопрос. Да? Ай, еще раз хочу сказать, что даже для тех, кому жить интересно, у кого все есть яхты, автомобили, там, кто проводит отпуск на каких-то курортах, он получит еще больше. И даже вот мир внутри себя, гармония какая-то, ее же не купишь, нигде не приобретешь, ее и в больнице не дадут. Вот, когда люди думают, ну вылечив спину, все классно, это уже. Ну, это мелочь по сравнению с тем, что можно взять. Это действительно мелочь, осознайте это. Я бы хотела пригласить абсолютно всех, вне зависимости от возраста, вне от состояния организма, именно в эту группу, чтобы можно было вместе заниматься йогой, получать от этого удовольствие, пользоваться всеми теми благами, которые она дает человеку. Как найти эту группу или что-то? Да. Вступайте в группу Йога-клуб Херсон на Фейсбуке и ВКонтакте. Просто так и называется Йога-клуб Херсон.